Доброго времени суток всем зрителям канала компании Радио Сила. Это видео будет посвящено обзору тактической портативной радиостанции с говорящим названием «Тактика». Начнем, как всегда, с комплектации. Итак, поставляется радиостанция вот в таком кейсе. Довольно компактно и удобно для транспортировки. Внутри мы видим тело радиостанции на алюминиевом шасси с применением толстого пластика. Сверху один регулятор, разъем под антенну, светодиодный индикатор, фонарик и оранжевая кнопка. На лицевой стороне расположен динамик, микрофон, дисплей и прорезиненная ДТМФ клавиатура для ручного набора частоты. Слева три кнопки управления, справа под резиновой заглушкой аксессуарный разъем. Аккумуляторная батарея очень большая, как по габаритам, так и по емкости. Внутри тут целых 5000 мАч. Зарядка происходит через нее же. На батарее расположено гнездо со входом на 9 вольт. Антенна двухдиапазонная, с СМА разъемом, длиной 25 см. Гарнитура тангента на витом кабеле. Разъем подключения тип Kenul, имеет одну кнопку передачи и рычажок переключения громкости. Также на гарнитуре есть гнездо для подключения наушников по типу Jack 3.5. Далее в комплекте идет чехол, который прекрасно подойдет под разгрузочную систему Молли. В комплекте для зарядки идет три адаптера: USB с повышающим преобразователем, адаптер от гнезда прикуривателя 12 вольт и блок питания от сети 220 вольт. Ну и, конечно же, инструкция на русском языке. Технические характеристики: частотный диапазон 136-174. И 400 520 мегагерц 128 каналов памяти мощность регулируемая 3 уровня максимальная 10 ватт емкость батареи 5000 миллиампер час тут стоит сделать ремарку вскрытие показала что там 4 банки 18 650 по 2 600 миллиампер час каждая то есть по факту чуть больше рабочая температура от минус 20 до плюс 60 градусов по цельсию Размеры без антенны 220 на 70 на 40 миллиметров. Вес в сборе 536 грамм. Ну и немного характеристик антенны. функционалу тут все просто и понятно. Радиостанция «Тактика» с армейским дизайном и богатой комплектацией обладает всем необходимым функционалом для современных реалий. Два рабочих диапазона программируются как с руки, так и через компьютер. Аккумулятор большой емкости обеспечит время непрерывной работы до 70 часов. Десятиватный передатчик в совокупности с неплохой антенной позволяет добиться большого радиуса действия. Первично проведенные тесты в городе показали, что она не уступает таким топам нашего рейтинга, как Альфа 80 и 85 и супергетеродинная рация спецназ.